Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим овощную закуску по-корейски. Для этого нам понадобится морковь, огурец, дайкон, масло растительное, лимонный сок, чеснок, лук, перец красный жгучий, перец черный, кориандр, соевый соус и зеленый лук. Морковь, дайкон и огурец шинкуем на мелкой терке. Лук режем полукольцами. Готовим нашу заправку. Добавляем ее к нашим овощам и все хорошо перемешиваем. Отправляем в холодное место на 3-4 часа. Наша закуска замариновалась. Посыпаем зеленью. Приятного аппетита!